Кстати, урожай сена был. Этого сена, может быть, схватило больше. Почему наш скот лег? Потому что это не сено нашего лимана натуральная. Что вы покупали за эту зиму за эту и за эту осень? Волгоградскую кулу, которая воняет коровы, которые ее ели, просто вынуждены в нее опции. Поэтому они к весняне легли, потому что уже прела и люцерная, которые нам... Кто будет, с какой Российской республикой, кто будет лучше нам посылать? Когда их всю зиму снегом засыпали, мы понимаем, что в эту зиму половина региона России, даже вот здесь, Ставропольск, Краснодарский Краснодар, они были засыпаны снегом. Кто нам будет посылать? сянь то есть лучшие. Все посылают нам то, что они запасы сделали за два, три, четыре, один. Естественно, нам в этих пакетах полиэтиленов... Оно попрело. Почему сейчас вот вздыхает коровы? Я молюсь каждое утро за то, что вот это у нас сегодня неделя, нет дождя и сегодня будет. Эти коровы-животные, эти животноводы, что получили передвижку, потому что ягнята, которые на сырую землю, они не встанут. Чьи есинда говорят, пуповина, когда намокает, я сама была чабаном, я дольше, чем она. Я выросла на стоянке, всю жизнь практически жила на стоянке. поэтому я знаю, что это такое. Студенты геологического института Москвы приезжали. В 1974 году Сергей Алексеевич, который был здесь, первый директор, он не согласен. Они у него упросили вот этот участок, там, где территория второй фермы, где возделывались земли и еще находятся наши точки, угол сорпы, угол нашего и угол чергирского СМО, если так взять окраины. они приезжали каждый год, эти студенты у меня с почки, с бассейна брали воду. Они показывали мне тогда вот такую типу космических фотографии из космоса, на которых показывали, что жила, которая выходит в Иран через Каспийское море, она находится здесь, в центре нашей Калмыки. А я помню, что мой дед говорил, что он, его кругнаша, но и назнак, которого в Сарпе, работала геологическая экспедиция когда советская власть только еще первые шаги делали, а в 30-е годы, вот раньше вы помните, может быть, детстве, стояли вышки на буграх, на холмах. Вот это, кстати, подожди, это очень важно. Может быть, поэтому эту землю, потому что при Киевстане потом говорят, что эту землю за уран действительно добивался, очка, добывался открытым формом. Почему у нас самый высокий процент волчьи детей рождается еще с тех 70-х годов, и одноклассная маяклата здесь. Мы здесь всего находились. Я, кстати, тогда училась в 1974 году, когда BBC сообщила утром по телефону, и я узнала, это студенты других факультетов, русских, в Краснодарском в институте культуры, во прижитии сообщили, в санхозе 50 лет октября, это санхоз Шаттар, произведен водородный взрыв, водородной бомбы. Об этом до сих пор замалчивают. Один-единственный раз, предыдущий министр здравоохранения, когда приезжал три года назад, я покажу, что старый тракторист, который уже... У нас все трактористы умерли, кстати, в те годы. Мало кто дожил до 60. Они все умерли. вот, 45-50, максимум 52. Мы эти тоже. Все животноводы, кстати, тоже ушли в этом возрасте. Территория, в которой находятся наши совхозы, вот там, к шахе. Моя мать говорила, облако оранжевое стояло целый день. И плюс люди были на уровне района настолько неграмотно не встречаясь с этой радиацией. Им сказали гражданской обороны взять вещи. И они целый день стояли посреди на стела и шата и заливной. Здесь Когда я приехал с Карандара. на каникулы, сказали, кровати дрожали, если это не, не было. Не Конечно, теперь нет этих людей. Из них одна единственная бабка жива, и то она после инсульта теперь потеряла память. Теперь все могут. Но взрыв был. Документы может, И, может быть, вот эти земли, то, что у нас нет воды питьевой, постепенно были питьевые. Действительно, в последние 15-20 лет у нас просто питьевая вода колодца осолонилась. Она не просто осолонилась, она черная, как нефтяного цвета. Калмыцкие небылицы, приметы и гадания. Три жемчужины калмыцкого фольклора в одном издании. Вышла книга, которая обещает стать библиографической редкостью. Сказка ⁇ Даунхуир Худул 72 небылицы ⁇ рассказ-диалог ⁇ Гемельхун ⁇ Приметы 25-го позвонкавцы ⁇ и образец гаданий ⁇ Дауншинджи ⁇ Гаданий по баране лопатки ⁇ представленные в очерке народного поэта Калмыки Константина Эренженова, это любимые и уникальные произведения устного творчества нашего народа. Тексты даны на калмыцком языке и в переводе на русский.